Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Вкусные рецепты». В этом видео вы узнаете, как приготовить малосольные огурцы в пакете. Засолить хрустящие огурчики можно очень быстро, используя для этого лишь обычный прозрачный полиэтиленовый мешочек. Такой способ приготовления малосольных огурчиков очень популярен, так как значительно сокращает время, как приготовление так и получение уже готового продукта. И сегодня я расскажу вам, как приготовить классический вариант малосольных огурчиков в пакете. Для этого нам понадобится 1 килограмм небольших свежих огурцов, 35 граммов соли, 4 дольки чеснока, пучок укропа. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Свежие небольшие огурчики нужно промыть водой обрезать примерно по сантиметру с обоих концов. Укроп ополоснуть холодной водой и мелко порезать, зонтики оставить целыми. Чесночные дольки почистить и тоже мелко накрошить. Каждый огурчик нужно разрезать на 4 части. Крепкий плотный пакет из полиэтилена сложить огурцы, затем укроп, чеснок, соль и укропные зонтики. Пакет хорошо завязать и интенсивно потрясти пару минут, затем положить в холодильник на 2 часа. В течение этих часов необходимо еще раза два встряхнуть пакет с огурцами. По истечении этого времени малосольные огурчики можно подавать на стол. Желаю вам приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке под видео и получите в подарок